Здорово! Я вот сейчас сразу... Займу 5 секунд времени, не перематывая этот момент Это рубрика «Прокачка подписчика» И я реально придумал прикольную рубрику, в которой 10 участников И по итогу победитель получит прокачку на 20 тысяч рублей Прикольная рубрика, но на ней лайки никто не ставит Поэтому, пожалуйста, просьба, поддержи рубрику лайком Ну, реально, я прокачиваю инвентари подписчиков Блин, но ну, ребята сражаются, грубо говоря Да не грубо говоря, а сражаются за 20 тысяч Поэтому, пожалуйста, поддержи лукусом Плюс приурочим скоро к Новому году Прокачку рандомного подписчика до АВП Драгонлора Закаленного в боях, то есть я закидываю Подписчику 70-90 тысяч И скорее всего я это сделал на свой аккаунт Потому что у меня есть шансы повышенные И будем качать дел, поэтому пожалуйста Поддерживай лайками, чтобы больше Просмотров сейчас набиралось и естественно Этот ролик реально вышел. По поводу Сегодняшнего видео, огромное вам еще раз Всем спасибо, кто пополняет под Промиком, у вас вот промик ОАДЖИ И 4Рки на 40% процентов пополнению Я зашел у меня на балике 8 тысяч Благодаря тому, что вы по моему промику деп Типа g 4 арки да Это дичайшая поддержка, потому что Фактически я даже свои деньги Можно сказать не трачу на ролик То есть я захожу на сайт, нам сейчас на 2000, получается нужно 6600 куда-то деть, давай мы сначала 6000 куда-нибудь денем, попробуем Из этого сделать 12, -ку. 12000 Использовать баланс, не, давай даже Не 12, чтобы все-таки шанс был повыше Десяточку, если кстати мы сольем Сейчас, то у подписчика будут шансы Очень и очень крутые, так, смотри Мы делаем 6000 рублей, 55% процентов апгрейд а и у нас остается 2 600 если она заходит а ну, если она заходит нас будет нужно десятку отлично так и еще 600 рублей на балике и 600 рублей мы сделаем например 2000 я просто сразу вам показываю как все это работает так нам нужно 641 потратить в принципе вот 28 процентов мы это апгрейдим 2005 рублей остается так, ну окей, здесь не заход, это круто, хоть уже шансы обустанулись. В общем, сейчас созваниваемся с подписчиком. Этот подписчик купил у меня NFT, поэтому он, естественно, идет по очереди. То есть половина 5 участников рандомных, а 5 участников тех, кто купил NFT. Короче, созваниваемся с подписчиком. Ну что, ребят, мы созвонились с подписчиком. Это Михаил. Михаил, представься. При передай приветы. Сколько тебе лет с какого-то города? Всем привет, меня зовут Михаил. Мне, я учусь в 11 классе, мне 17 лет, из Санкт-Петербурга. Угу, замечательно. И сразу же можно пожелать успешных сдачи экзаменов. Спасибо. ЕГЭ, ОГЭ. ЕГЭ, ЕГЭ. ОГЭ в 9. Ну и ОГ хорошо сдай В общем, мы с тобой что сегодня делаем? Мы тебя прокачиваем а, И сразу вопрос, помнишь ли ты правила и нужно ли тебе их напомнить? Да, правила я помню прекрасно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 По истечении 10 роликов, тот подписчик, который выбил дропа на большую сумму, чем другие участники, получает специальную прокачку от Человека. Прокачку на 20 тысяч рублей. Всем участникам удачи, а мы начинаем. Приятного просмотра. Я включаю тебе демку, ставлю таймер и, собственно, покатили. Так, перед этим мне нужно долбануть таймер. Секундомер. Все, ты готов? Да, да, да, готов, готов. Ага, все, поехали. Я, собственно, показываю тебе экран. Таймер поехал и погнали. Миша, давай, делай контент. О, так, впервые 2000. на этом сайте. А можно пониже, да? А можно пониже. А можно, в принципе, О. и пониже. Ну, ты только скажи, да. когда стоп, а то я что-то... А, не, не, не стоп. Ну вот, а, ну нет, повыше, теперь повыше. Опять повыше. Ну ладно, смотри, у тебя таймер идет. Я тебя сегодня... Э, 5 минут все таки А, ну давай вот этот, Арбитр, давай Арбитр, 149. 10 кейсов? Не, не, не 10. Давай 5. 5. 5. Давай 5, да. Давай 5, да. Классно, я сегодня Михаилу сливаю, бля. Пять, давай пять. 1200 остается. Блин, ну эти кейсы... Эм, эм, нага, бля. Нага, кстати, неплохо. 300 рублей. Да. Кстати, реально нага неплохо. Что делаем? Ну, продавай. Все? А еще, да, да. Ну, продавай все. Окей. Что делаем да вообще что, что сам посоветуешь я просто что не нет, давайте как... сам советовать не буду а то я посоветую сольешь еще и я крайне останусь не, не надо да, такого. главное же развлечение главное это участие но все-таки да. в твоем случае лучше больше нафармить чтобы играть двадцатку миша чуть делаем 4 минуты остается ну давай не так быстро просто пониже вот ага. немножечко вот да да да да. вот стой стой стою о вот, давай вот, серебряный бустер серебряный давай, бустер де да, давай десятку десятку да, давай. Хорошо. Угнали! Ну, Миш, это, это фарм-кейс. Я <laughs> сейчас просто а, да? Лабиринт упадут, да. Но ну, я вот как бы... Э... А, седми это два. Ну, и, блядь, в целом это, это 200, это 100. Ну, не так и плохо. 500 рублей, кстати, мы в плюс. А, ну, давай, давай на, на, на прям дорогое пойдем, если это фарм. Мы это не продаем? Разбираюсь. Да, конечно. Так, а ты не разбираешься. В кейс ты не играешь или играешь? Нет, я играю, я просто... Больше пок покрашам там 300 баксов на ксран слил. Понял, блять. А, понял, понял. Но сегодня ты должен выиграть. У тебя остается 3 минуты, миш. О, ну давай вот. Э, о, давай вот. Э, гладиатор. Гладиатор. Назад на сразу. сразу, да? Да, давай. Я даже не буду смотреть, что там. А ну окей, бля. Вот мне мне еще нравится сразу. А, 3 минуты остается и нормально. Сразу все деньги, собственно, и уходят. Это за блять заговор. Вопрос в качестве. Давай, заебатого качества и 400 рублей, что мы с этим делаем? 400 рублей, ну можно и оставить Оставить, выводим Да, угу. и 99 рублей и... Что же, м -м, что же осталось? О, ну вот, сразу Нападающий выпадающий. сразу Да, Рональду давайте Так, нам, Рональду. отлично, сейчас еще убийство подтверждено и все Миша топ-1 в этой рубрике Ну, блин, это конечно, воин дорог Блять, пропаганда, ну Неплохо в целом, 100, 100 рублей, кстати, бля, это вообще неплохо. Ну, и сколько осталось времени? Давайте это все в апгрейд. Это все в апгрейд? О, 10 тысяч. Это мои. Нет, не думай. 400 и 100, что делаем? Давай на 2х все. Уже... На 2х? Да. То есть сделаем 800 сейчас? Да, давай 800. Окей, так. О, Сайрекс, Сайрекс, давай, Сайрекс. Сайрекс М-ку. Да, да, да. Ну, давай. Бля, я надеюсь, что это дело... Ну, как бы... Эх, как... Хуёво. Ну, это... Да ничего страшного. Ладно, попробовать еще. Воин дорог. Да. Что мы из него делаем? Да давай еще раз тоже Сайрекс. Еще раз тоже Сайрекс, это 8а, это 11%. Ну, ладно, Сарикс, да, Сайрекс. Окей. Эх, как жаль. Да, 0 рублей. Классно, офигенная рубрика. Слушай, я все таки человек... Ä, э... Блин, я думал, я побью рекорд. Думал, я отдам рубля. тебе нож. Как тебе такое? О, ну я согласен. Нет, нож я тебе не отдам. <смех> я его продаю. А, нет, ну мы как в прошлом ролике делали, я не отпускаю людей сейчас уже без, собственно, без денег. Поэтому давай мы откроем еще одного гладиатора. А, подожди, давай также тебе дам выбор. Гладиатор кейс. А, либо... Так, сейчас я вспомню, чем в прошлом ролике выбираю. Короче, гладиатор за 1400 ванила. А, либо два кейса подписчиков. Тут где-то сборка подписчиков. Надо вспомнить, где он находится. Блять, я его потерял. А, по-моему, эти кейсы убрали. Блин. А, вот, короче, кейс ковбоя, кейс О. подписчиков, либо кейс гладиатора и ванила, который мы смотрели. Ну, давай гладиатора. Давай гладиатора, он дороже, он интереснее. Поехали. Сейчас нож же какой-нибудь градиент выпадет, и, и, и все. Ништяк. Не, ну, конечно, время уже... Разверено толпа, кстати, неплохо. Ну, это 800 рублей, но опять не... А, 200 рублей. Не, давайте что-нибудь нормальное все-таки выбьем, блядь. Новый год, я так не могу. Надо что-то хорошее. Да, Новый год это... Новый, новый год это черный глянец михаил выводит это 600 700 или сколько он стоит а 2000 ну вот пожалуйста черный глянец тебе выводим это не идет вот, в, ни в какой запчат. Да, я, я понятно я да. Считаю, что это победа? Это победа. Это не идет в зачет, потому что время также больше не идет. Калаш на вывод поставили. Собственно, у нас... А, у нас уже скин сразу купился. Ну, Миш, спасибо тебе за участие. По факту у тебя сегодня ноль. но ну, все-таки вывели тебя калаш, да? Это, да? Поэтому давай в таблицу тебя забиндим. За за типа ты выбил 100 рублей. Спасибо. Да вот. и тебе спасибо огромное, что поучаствовал. Подписывайтесь на канал. Мне... Ставьте лайки. И мне спасибо, что я поучаствовал в, себя в ролике <laughs> Это классно нет, б... ну, <laughs> ну, Что ты поучаствовал ну, Да, волнуюсь просто Да, ничего страшного, ничего волноваться Это канал Человек-человек, а тут нет просмотров Никто тебе не, не посмотрит И меня тоже <laughs> Поэтому такая история Вот, Спасибо тебе еще раз огромное Через 7 дней можешь мне написать и забрать этот АК-47 Спасибо Надо его забрать сначала и посмотреть, сколько он стоит в кс -ке. Бля, он не приходит Эх, Печальненько Ладненько, еще раз спасибо, ждем калаша, через 7 дней напишешь, и э, на этом мы с тобой прощаемся Пока Пока Так, ребят, калаш у нас пришел, и Миш, ты видишь демонстрацию? А, Да-да-да, вижу-вижу Немного вижу. поношенный черный глянец, на стиме он стоит... чего, блядь? А, нормально, он на стиме стоит 2600. Шикарно. Вообще неплохо. Блин, вот. Ну, Новый год. Я надеюсь, вы меня поймете, чтобы все-таки подписчик не уходил без подарков от человека. И так будет с каждым, кто ничего не выбит. А вот. Всем еще раз спасибо. Это был Человек и Михаил. До новых встреч. Спасибо.